Милый, а когда мы поженимся? Дракон. Где? Я давно хотел тебе сказать, я Милый, когда мы поженимся? Милый, когда мы поженимся? А давай зимой. А давай. 30 февраля. Класс. Мам! Именно мы. Никакие то там неадекватные люди, а мы, ты и я. Вот ты смешная, конечно, блин. У -у, поженимся Нормально же общались. Ну. What do you say? I don't speak Russian. T time. Вот если бы, но нет. Есть же у нас сколько? Пять, восемь. Цифры? А? Поженишься. Снабжение? Поженишься. Женька! Поженимся. Женька уехал. Все, нет, нет Женьки. Он дома. Я слишком молод для этого дерьма. Так, мы живем на пятом этаже. Можно сломать обе ноги. Но это все же лучше. Мне срочно нужно на балкон. Я сейчас приду. Какое мерзкое слово. По-любому твоя мама придумала, да? Все вы бабы такие. Одна свадьба на уме. Ну а мы же не подходим по совместимости. Ты этот, э, о, ду, ну, а, а я лев. Настя, ну ты чего? Это же не по-настоящему, это для видео. А, да, блин, я что-то в роль вжилась вообще. А по-настоящему женился бы. А, так ты реально тупая. Смотри, дракон! Где? Всем привет! Не забывайте ставить пальчики вверх под этим видео и подписываться на канал. Всех люблю, пока-пока! Shooting stars, skies are open.